Добрый день, доброе утро, ну, как Дина меня представила, меня зовут Николай, это русское имя. Ну, раньше преподаватель дал мне такое русское имя. Ну, раньше я учился в Советском Союзе в России, ну, в общей сложности 17 лет, в Краснодаре, на Кубанье. А, окей, мы не об этом, самое главное, сегодня мы... Поговорим друг с другом о совсем новом проекте. Ну, правда, вот новый для нас, но для мира он уже работает некоторое время. В самом деле, вот очень интересный проект. Я слышал про этот проект еще в марте, но как-то не обратил внимания, не слушали пока где-то две недели назад а, к нам вернулись, сказали, а, послушайте, послушайте, вот там еще раз, сейчас у компании есть а, новая стратегия развития, а, очень интересная. А, мы послушали и в самом деле вот а, у нас такое настроение рабочее поднялся, а, и я вот там начал рассказывать а, нашим ребятам во Вьетнаме, потом другим ребятам в других странах. И, и в самом деле никто абсолютно не отказался от участия в этом проекте. Вот такой оптимист, такой э, ажиотаж я вообще не ожидал. Не ожидал. А, и э, полчаса назад я проверил что за эту неделю мы уже подключили подключили больше 60 тысяч 300 человек за неделю. Вот такой, так, такая скорость рабочая, я не ожидал. Ну хорошо, давай поговорим конкретно. У нас вот, как я один сказал, есть три части. Первые я, я стараюсь вот уложить в 40 минут чтобы рассказать вам, а потом у нас будут вопросы, ответы. И в конце третьей части я постараюсь ну, вам дать инструкцию, как можно зарегистрироваться и заказывать прибор от этого проекта. Окей, okay. поехали тогда. Uh, сначала я хочу открывать главный веб-сайт. Веб-сайт uh, называется Helium.com. Я уже выбрал русский язык, чтобы uh, нам понятно было. Uh, это веб-сайт одного проекта. Uh, проект связан с uh, helium блокчейном и с криптовалютой Helium. Uh, это проект интересный. Они дает нам возможность участвовать, участвовать в строительстве, называется, децентрализованной беспроводной сети. Эта сеть будет работать по всему миру, охватывать все города, все страны и выполняет функцию передачи базы данных интернета вещей. Это одна функция этой сети. Вторая это с, одновременно с передачей базы данных интернета вещей эта сеть. Эти точки, участвующие в этой сети, добывает криптовалюту, называется Helium. И если мы участвуем в этой сети, имеем свою точку, иначе, имеем, вот там, другими словами, мы участвуем, имея свой прибор, устройства в этой сети, то это устройство приносит нам эту криптовалюту Helium. Окей? Okay? А вот эта криптовалюта Helium добывается с помощью низкой частотой радио. Эти монеты добываются по совсем другой новой технологии, нежели у биткоина или у эфира. Чуть позже я объясню, как в чем различие между этими технологиями. Окей. И чтобы майнить эти криптовалюты, нам должны иметь устройства в этой сети и эти устройства эти устройства ну и по-английски называется хоспот эти хоспот как вы на экране видите разный разный от компании Helium проект Helium дает всем компаниям всем людям возможность участвовать в строительстве этой беспроводной сети Uh, ну, какие вот там, uh, приборы, устройства мы можем иметь, чтобы участвовать в этой сети. Uh, я обращаю внимание вас на этот рак Wallet DoraOne. Вот я uh, выделяю, чтобы вы этот. это. Это uh, устройство, про, про него и мы поговорим, uh, его и мы хотим получить, чтобы участвовать в строительстве этой беспроводной сети Helium. Поговорим о криптовалюте о Хелиум. Сейчас, если вы зайдете на веб-сайт CoinMarketCap, то увидите, что криптовалюта Хелиум уже листинг вот здесь занимает 67 место в списке 100 сильных криптовалют. Ну Первый в списке, наверное, знаете, это Биткойн. И на данный момент Helium имеет цена 13 долларов, ну, цена по запросу и предложению, понятно. Общее количество монет Helium по блокчейну 223 миллиона. На данный момент уже добыто больше 92 миллионов монет и они в обращении. Это криптовалюты. Можно торговаться на разных вот, там, криптовалютах, биржах. Ну, конечно, на Binance, на Binance, наверное, знаете, что можно вот, торговать, продавать без проблем. Значит, если мы видим это, то, конечно, ликвидность этой криптовалюты уже бесспорно. Бесспорно. Можно продавать вот, там, спокойно. И не только на Binance. Окей, okay. значит, вы уже понятно, вот там, что такое Helium, понятие первое. И этот проект хочет построить вот там, беспроводную сеть. А для чего? Для чего эта беспроводная сеть? Эта беспроводная сеть передает базу данных. Интернет вещей. Uh, ну, интернет вещей, наверное, слышали. Вот последнее время очень много. Я думаю, что и в России, и во Вьетнаме, и по всем мире uh, люди говорят о революции uh, 4.0 правильно? И IoT, если по английски. Ну, по, -по, -по, -по, -по русски это интернет вещей. Uh, я беру пример такой просто простой. Утром uh, вы только что проснулись, uh, чайник в вашем доме кипятить вам воду, а ванна заполняется водой горящей, а шторы раздвигаются и они работают самостоятельно, обслуживают вас. Вы не должны ничего делать, но чтобы эти вещи могли работать и данные должны передаваться или иначе эти вещи должны подключаться к интернету. А как эти данные передаются, передаются по-разному через Wi-Fi, через 4G, через 5G, а вот есть, эта компания Helium создает в среду, это есть беспроводная сеть, через которую данные, информационные данные, эти пеши передаются в интернет. И точки в этой сети беспроводной занимаются этой функцией. Окей, okay. сейчас вот там я перехожу на слайдом, чтобы мы могли больше понять это. Значит, я сказал, что компания Helium, проект Helium, дает всем возможность участвовать в строительстве беспроводной сети, лишь бы каждый имеет устройство по стандартам. Вот. есть компания iHub Global. Вот эта компания участвует в строительстве этой беспроводной сети helium. Вы заинтересованы или нет? Участвовать и иметь свою участ или свои свое устройство в этой сети или нет? Если есть, идем дальше. Так, примерно вот там про интернет вещей очень много, ребята, которые вы можете представить и придумать. Это может быть умные ошейники для вашей любимой собаки. Она гуляет, и вы узнать, где она. Okay? Или велосипедные трекеры, или вот там датчики, слежение за температурой, за давлением воды. Очень-очень много примеров. Но самое главное, сейчас есть оценка этого рынка, рынка интернета вещей. На данный момент этот рынок стоит 800 миллиардов долларов. И уже есть 8 миллиардов 400 миллионов устройств, вещей, работает самостоятельно, подключается к интернету. Но по прогнозу в 2025 году будет, этот рынок будет стоить 2 триллиона, 2,4 триллиона долларов. И будут 70 миллиардов вещей, устройств, подключаются к интернету. А как обеспечить передачу информации от этих вещей, устройств в интернет, чтобы они работали. Эти информационные данные можно передаваться, конечно, разными способами. Можно через Wi-Fi, но вы прекрасно знаете, что Wi-Fi, который у нас дома, Wi-Fi работает ну, с маленьким радиусом. 20-30 метров, все, дальше уже сигналы никакие, вот. можно через вот 4G или 5G, да, 4G и 5G, вот там подальше, сильнее, но дорого, дорого, вот, а эта сеть беспроводная, которую Helium вот строит, он работает, она работает дальше, сильнее, придают больше информации, быстрее, безопаснее, и самое главное, тоже недорого, очень дешево. Вот, это есть и решение для этого вопроса. Сеть Helium начала работать в 2013 году. После того, как люди ну, сделали анализы этого рынка, рынка интернета вещей, и видеть, что тут есть такая нужда, необходимость иметь простую платформу, через которую информации вещей можно передаваться в интернет, и чтобы компании, которые строят интернет вещей, могли пользоваться. И в конце 2019 года они выпустили устройство, чтобы вот ну первоначальное устройство этой беспроводной сети криптовалюту и блокчейн под названием, под названием Helium. Это в конце 2019 года. Вот до этого момента вы уже понимаете, что интернет уже не только для людей. Раньше вот, да, интернет для нас, для каждого из нас. Мы пользуемся, чтобы войти в веб-сайт и делать кое-что. А сейчас вот там вещи тоже тоже должны подключаться к интернету. И должны мы помочь им. Окей, okay. в you know? Так, а, как вот этот сеть будет работать? Сеть вот беспроводная у Хелема. Примеры мы знаем очень много, что а, есть конкретные-конкретные такие, такие случаи. Но эти вещи а, имеют... Информацию. Мы называем вот это uh, IoT данные, значит информации которые должны передавать. И хаспот, uh, хаспоты или устройство наши, которые мы имеем и участвуем в этой сети, uh, придает эти данные IOT на оплако, в интернет. потом оттуда информация идут в конкретные приложения к конкретным вещам, чтобы они могли работать. Это одна функция это беспроводной сети. Другое, другое, вот там эти устройства в сети работают по технологии, называется Proof of Coverage. Вот есть, yes, я хочу вот выделить различие между этими технологиями добычи криптовалют. Биткой, вы все слышали, чтобы добывать биткой, что мы обычно делаем, мы войдем в интернет, найдем исходный код биткоина, покупаем аппаратуру, устанавливаем в розетку, вот, включаем аппаратуры, работает, решает задачи и добывает нам криптовалюту биткой. Правда? Но эта технология, вот Proof of Work, у биткоина ее критикуют по всему миру, что очень-очень большие затраты электроэнергии или загрязняет вот, природную среду. Окей, это есть, слышали? Есть более современная новая технология, это технология у эфира. У эфира. Мы можем вот там запирать вот, монеты эфира в стек и таким образом добывает новые монеты. Называется эфир второй версии. Эта технология у эфира называется Proof of Stack. Okay. Сейчас у Helium там другая технология. Это Proof of Coverage. Эта технология что? Приборы, устройства в сети придают информацию, подключают, вот вещи к интернету и добывать одновременно монеты Helium для этого человека, владельца этого устройства. И э, монеты Helium это как поощрение, поощрение за передачу, за подтверждение информ передаваемых информации. Вот. И мы получим эти монеты в свой личный кошелек. Okay? Так, дальше. Helium, ну, в августе 2019 года Helium запустили официально вот эту децентрализованную беспроводную сеть в городе Аустин, Техас, штата Шехас. И интересно, что по сравнению с Wi-Fi, вот эта сеть, устройство в этой сети работает в 200 раз дальше, чем Wi-Fi, который мы имеем дома. Значит, устройство может поймать сигналы, передавать, принимать информацию и передавать в интернет в большом радиусе. Еще интересное, что... Тоже очень дешево стоит работа этой передачи информации. Дешевле, чем сотовой связи. И, и устройства, которые Helium потом производил, они распродали очень быстро. И сейчас в мире большая большая очередь получит эти аппаратуры, чтобы участвовать в этой сети. В 2019 году, после того, как выпустила официально эту сеть на работу, то есть компания, допустим, Line, Они протестировали сеть Helium, чтобы отслеживать и находить скутеры. И глобальные компании Nestle тоже пользует вот эту сеть, чтобы отслеживать температуру напитков, доставляемых вот для своих клиентов. Вот какие вот там применения для интернета вещей беспроводная сеть дает. Но сейчас говорим о другой функции этой сети. Передача информации понятна. Нас интересует другая функция. Это как мы можем заработать, участвуя в этой сети это мы должны, конечно, иметь вот устройство, аппаратуру, и это устройство работает без ежемесячной платы. Мы не должны платить за это. И зависит от места установки этой аппаратуры, от количества информации передаваемой аппаратурой. Мы можем каждый прибор, аппаратура может добывать от 50 хелиумов в месяц до 50 хелиумов в неделю. Конечно, это не обещание, не гарантия, но это реальный доход, который мы сейчас можем видеть в общем хелиуме у каждого прибора, устройства. И еще я объяснил, почему такой ажиотаж не только во Вьетнаме, и вся Юго-Восточной Азии, а, в других странах. Количество желаемых вот, людей участвовать в этом проекте огромное. То, потому что если а, до августа, чтобы участвовать в этой сети, в этом проекте, люди должны потратить 900 долларов, чтобы иметь аппаратуру и участвовать в этой сети, но с августа, с августа сейчас вот там мы можем получить бесплатную аппаратуру, чтобы участвовать здесь. Значит, компания iHoopGlobal, они уже нашли инвесторов, которые готовы выложить деньги, производить аппаратуру и раздать по всему миру. Такое сотрудничество с каждым конкретным человеком очень интересное. Таким образом, они могут развивать беспроводную сеть по всему миру с большой-большой скоростью. И монеты, добываемые устройством, мы получаем час, и час вот компания получает. Это такое интересное, интересное сотрудничество. Okay. Цена а, Helium. Ну, здесь вот я говорю уже про а, прогнозы. А, мы видим, что где-то в июле-августе в августе 2020 года цена а, хелим меньше 2 долларов. Сейчас ну, 13 долларов, 13-14 долларов. Вот. И по прогнозу, а, до 2025 года Helium может достигнуть 40-80 долларов. Вот. Ну, некоторые ребята, которые понимают uh, рынок криптовалют, они uh, дают прогноз, что через 2-3 года цена Хеливу может 200-300 долларов по месяц. Ой, за одну криптовалюту 200-300 долларов. Uh, почему так? Потому что 1 августа уже произошел хаптин. Ну, кто понимает криптовалюту, то знаешь, слышали, наверное, слово «having». Значит, до 1 августа каждом месяце вот устройства в этой беспроводной сети могли добывать 5 миллионов монет в месяц. А с 1 августа в каждом месяце можно добывать только половину этого количества, два с половиной миллиона монет. И через некоторое время следующий хавинг и количество добываемых будут меньше на половину. Ну, я вам показал, 223 — это общее, вот там, общее количество монет и больше 92 миллионов уже добыто. Осталось где-то 130 чем-то. Это еще долго будем ну, устроиться. Будут добывать эти монеты долго еще. Так, и интересное такое а, устройство, которое мы получаем, вы видите на, на экране. А, габариты 10 на 15 на 15. Все с антенны мы подключаем к электросети у себя дома, подключают в интернет, чтобы это устройство могли, могло передавать информацию от а, вещей. В интернет все а расход расход сколько 1 2 доллара за электроэнергию который устройство потребляет а, и самое главное а, это устройство приносит нам пассивный доход как это выглядит сейчас коронавирус 19 я не знаю как в россии вы уже выходите из дома спокойно мы во Вьетнаме, я сейчас на данный момент живу в хашимине город где хашимине я уже полтора месяца не выхожу из дома нельзя разве только за продуктами но если у меня есть такое устройство ковид не ковид все равно устройство работает экономический спад мы видим везде, я работал раньше в туризме, принимал вот, там, русских туристов во Вьетнам и Юго-Восточной Азии. Сейчас весь туризм у нас умер. Но если устройство есть, он, оно работает, приносит мне монеты. Это не сетевой маркетинг, по словам установителей этого проекта. В самом деле, я вижу за последние 10 дней, я только даю информацию, я не... и люди сами, сами вот там звонят, связываются со мной, чтобы узнать конкретно и зарегистрировать участок в этом проекте. Я понимаю, почему такой ажитаж. Дело в том, что вот сейчас вот там люди уже не должны выложить деньги, чтобы приобрести это устройство, а бесплатно получит это устройство в программе сотрудничества с проектом. Вот. Я не должен никому, ни за кем бегать, вот, не набирать никого. И это устройство работает без вот, ежемесячных платежей. И самое главное, я занимаюсь своим делом, ребята. у меня если есть работа, пожалуйста, я занимаюсь своей работой. А устройство занимает своим делом. Это передача информации и добывание, и добывает монеты. Okay. Вот. А, и вот эта политика а, разделения добытых монет каждого, а, от каждого прибора, я думаю, что вы должны знать. А, допустим, допустим, устройство бесплатный, который вы получите, добывает 100 монет в месяц. То из этого 100, сколько вы получаете, посмотрим. Максимум вы можете получить до 25% монет. Значит, если 100 добы добыты, значит, вы получите максимум 25 монет. А дальше, если вы подключаете вот кого-то, кто тоже будет получать а, бесплатные а, устройства установить у себя дома, и это устройство тоже добывает 100 монет в месяц, допустим, то вы имеете право получить максимум до 20% этих добытых монет тем прибором, ну Если вы развиваете, подключаете много, то а, приборы, которые вы подключили, определяется по группам бронзи или гон то вы имеете право получить дополнительные проценты 35 процентов добытых монет вашим устройством идут к кому инвесторам вот этого проекта это скорее всего тем людям которые выложили деньги на производство аппаратуры которые на который мы получим а, партнерам и, конечно, самой компании Айгулово 15%. А, я беру пример, чтобы вы поняли. А, есть что, если, допустим, вы а, подключаете вот там 35 человек и каждый каждый заказывает один бесплатный а, а, прибор устройство, то как тут определяются эти аппаратуры. С 1 по 5 первые пять э, устройств, которые будут работать, определяются автоматически в группу Pro. Следующие со 6 по 15 э, аппаратуры определяются в группу Bronze. Есть от следующей 16 до 25 в группу Sigma. И с 26 до бесконечности. В группу гон и посмотрим сколько мы получаем от этой группы про первые пять устройства мы получим до 20 процентов добытых монет этими устройствами от группы bronze до 25 получим от каждого от каждого устройства вот от группы синва до 30 от группы гон до 35 и посмотрим допустим каждое устройство зарабатывает вот там 100 добывает 100 вот монету месяц то мы получим 2 до 20 процентов от первой группы это 100 монет от второй группы бронз 250 от третьей 300 а 4 вон 350 в общей сложности в месяц мы получим от устройства, которое мы подключили, тысячу монет. И на 12 месяцев получается 12 тысяч хелим в год мы получаем. Ну, я беру примерно по 10 долларов. Сейчас больше 13, больше 13 но я беру вот там 10. Ну, добавьте, ну, это 120 тысяч долларов. Я не должен, не, не, не, надо, не надо думать мне ничего, я подключаю. А вот те числа людей, если они хотят получить, они тоже копируют вот там, и делают, как и я. И они делают так, то и я, и аппаратуры, которые они подключают, делится в группу бронзин и тогда я имею возможность получить дополнительные проценты, глубже, глубже. Окей, okay. это основная политика вот, там, у компании iHub Global, когда мы получим устройство, и эти устройства работают, добывают монеты, вот. И все эти хаспорты, устройства мы можем видеть на блокчейн Helium, окей? Okay? Окей, okay, сейчас вот там я перехожу на обратно на веб-сайт, чтобы вам кое-что показать. Так, давайте зайдем в Explorer. Вот, на данный момент, ребята, это количество растет с каждым часом. Вчера, когда я сделал тоже вот с российским рынком вебинар, количество вот где-то 104 тысячи. А сейчас уже вот видите, такое количество. И мы можем видеть устройства, где установлены больше всего на данный момент. Это Северная Америка, США, Канада. Южная и Центральная Америка есть, но немного. Африка, разве только вот там это на юге чуть-чуть, но Европа, Западная Европа это вообще такое количество. Россия, Украина есть, России есть несколько устройств, всего-навсего. Но восточный побережье Китая такое тоже количество аппаратуры работает, а во Вьетнаме, где я живу, но пока нет аппаратуры. Если вы, мы хотим знать вот каждое устройство, сколько зарабатывает, сколько добывает вот, монет. Давай, я попробую. Так, давай, вот выберем вот, там, страну, которая ближе к нам. Давай, Украина. Вчера я видел Украина вот там это... Так, окей, okay. Украина. Так, Одесса. Вот. Окей, okay. видите, Одесса, есть вот там каждый вот участок, как шестиугольный такой, это есть зона действия одного устройства. Компания пишет четко на веб-сайте, что каждая аппаратура должна находиться в расстоянии 300 метров от соседного, от соседского. Почему 300 метров? Потому что это устройство охватывает вот там зону. И это устройство может передаваться информации спокойно. И если вот держать расстояние между устройствами минимум 300 метров, то сеть беспроводная охватывает лучше по всему миру, передает информацию от вещей в интернет лучше, и, конечно, тоже добывать больше вот там, монеты. Если близко, то понятно, два устройства вместе одну функцию, одну работу делать, то тогда эффективно меньше. Мы же не хотим, чтобы рядом с нами вот какое-то, совсем рядом какое-то устройство, другое работает. Правильно? Сейчас давайте. Вот там я нажимаю на любую точку, на любой участок, чтобы смотреть. Дело в том, что каждый участок идет с одним личным кошеньком у кого-то у владельца этого устройства давай я нажимаю вот там посмотрим давай крайне вот значит это устройство добывали 22 хелима в прошлом месяце окей okay. Рядом, вот тоже разный результат дает 87 56 дальше сколько 80 110 вот, больше 100 зарабатывает вот 71 то значит видите вот там вот это кошелек значит каждое каждый, вот устройство работает передает информацию вещей в интернет и добывает разные количества есть вот зависит от того от чего от места установки этой аппаратуры это во-первых во-вторых, от количества передаваемых информаций в интернет. Вот. Значит, люди зарабатывают по-разному. Вот. А, так. Ну, есть уже, есть app, Мы можем тоже тут посмотреть, вот там, где, что и как. Вот там, ну, этот США. Северная Америка, Европа, вот, Восточное побережье. Вот, Вьетнам пока нет, вот Таиланд, Малайзия, Сингапур, Филиппин, Индонезия есть немножко. Вот, а У нас во Вьетнаме еще нет, мы первые. Монголия уже есть. А в России, в России вот, там, я вижу только три устройства. В России первый. Вот, это Москва. Видите, да? Москва и Приаза. Вот, а, даже на Украине гораздо больше вот там устройств, нежели в а, России. Вот. Ну, на Беларуси мало. Киев, вот там, Одесса, даже Мандова тоже вот, там больше в России устройство установлены на данный момент. Окей, а, наверное, моя час, вот первой закончилась. А еще а, один момент. Как, это, как эти устройства работают? Они работают. Ну, как я вам сказал, что на веб-сайте Helium вот там а, написано вот там а, вот это устройство. Рак Wireless LoRaWAN. Что такое технология LoRaWAN? Мы можем вот войти в веб-сайт thethingsnetwork.org. Это есть, это веб-сайт, где все эти устройства занимаются функцией передачи информации отпиши в интернет. Лораван ⁇ это технология, вот есть устройство, работает на низкой частоте радио. Okay? И в каждой стране есть одна частота для этого прибора, по этой Лораван. Мы видим в Северной Америке и Южной немножко свет темно-синий. Приборы, устройства работы в тех странах на одной частоте. где пропа одна частота, вся Россия – одна. Китай – другая частота, Индия – другая, Япония – другая, и вся юго восточная